Всем привет, с вами Макс Репьев. Сегодня мы находимся, наверное, в мировой столице духовных практик, ретрита, йоги, интересных людей, которые сюда съезжают со всего мира. Мы на Бали, и это Убуд. Убуд это такое место, которое находится не у моря, оно находится в джунглях, и сюда реально съезжаются огромное количество людей со всего мира для того, чтобы подпитаться духовностью самого острова. При этом это на самом деле очень инфраструктурное место, то есть оно как бы духовное, оно как бы с природой, но при этом здесь есть банкоматы, бутики крутые ресторанчики, кафешки. И, в общем, как бы перемешивается. На самом деле, очень интересная концепция. Вот это вот инфраструктурная, даже можно сказать в некоторых случаях лакшери жизнь с вот этой природной историей на самом деле концепция получилась очень крутая но мы здесь абсолютно не из-за ретрита не из-за йоги, не из-за духовных практик мы здесь находимся из-за недвижимости и здесь я хочу показать вам проект, который уже построен как он выглядит, а дальше мы с вами познакомимся с двумя новыми проектами которые вы сможете рассмотреть вложиться, знаешь, туда в строечку и потом также получать пассивный доход вообще вся недвижимость на Бали интересна тем, что она дает больше всего пассивного дохода по соотношению со всем миром. То есть примерно в 2-2,5 раза. Вы здесь покупаете недвижимость и, например, если вы ее купите где-нибудь в Дубае, то вы будете получать одну сумму, здесь вы будете получать в 2 раза больше. Именно хочу этот видос начать с того, что это ну, так скажем, первый такой знаковый проект вообще для Бали, где была собрана действительно инфраструктура внутри всего и вся. То есть здесь есть концертный зал, здесь, здесь. есть куча ресторанов, куча кафешек, бассейн, спортзал. Здесь вот колизей, тут каворкинг, фотостудия, а, спа. В общем, на самом деле, для Бали это редкость. Да, и для большинства регионов вообще, в принципе, такая инфраструктура, которая здесь есть, это тоже редко. Но почему мы начинаем именно с него? Потому что это, знаете, как отправная точка у застройщика, и дальнейшие проекты, которые он строит, будут больше, лучше и круче. Поэтому начнем мы с вами отсюда, рассмотрим именно то исполнение, которое получилось сейчас, а вот потом уже поедем на места, я покажу вам локации, и на презентации расскажу, как это все будет. И мы сюда с вами, значит, заходим. И с правой стороны у нас ресепшн. Здесь есть какие-то коммерческие зоны, где можно что-то прикупить. Чайные церемонии вот здесь проводят. И сверху у ребят там действительно очень крутая инфраструктура. Они сюда подвесили настоящий самолет. Мы сейчас с вами его посмотрим. Там у них огромный кашалот. И вот эта вот часть именно такого каворкинга. То есть здесь есть кофейня. Вот такого формата, то есть, пожалуйста, вы ее можете здесь заказать кофе здесь вы можете поработать вот тот самый настоящий самолет тут еще какие-то барчики есть, и огромное количество ребят, которые занимаются своей работой что-то делают, и как вы видите, это действительно прям популярно везде есть розеточки все с макбуками и вот так это все выглядит Плюс дальше есть также зона, где можно провести переговоры и такая как бы конференц-площадка, то есть есть сцена, здесь проходят презентации, то есть это все активно используется. Вообще в самом комплексе огромное количество различных кухонь и различного рода заведений. Мы не будем, конечно, во всех захаживать, смотреть, что как. Здесь вот находится витамин-бар и самый большой бассейн, который на сегодняшний день вообще построен на Бали. Его длина 80 метров, в нем реально можно тренироваться. И он спроектирован правильно тем, что есть детская вот такая ванна и дальше большая взрослая, то есть там, где вы можете плавать. Здесь, пожалуйста, ваш ребенок барахтается, есть еще вот такая ванна. Вы вот здесь вот можете наблюдать за ним, можете еще что-то делать. Также у ребят внутри есть фотостудия. Есть концертный зал, куда приезжает Каста, приезжал Маргенштерн сюда. Также приезжают ребята из Камеди, проходят конференции. Ну, в общем, концертная площадка у них создана, и она реально работает на все 100%. Ну и сам по себе комплекс в основном загружен именно русскоговорящими ребятами. Так что здесь им дается хорошая русскоговорящая комьюнити. Вы без проблем можете познакомиться, найти здесь какие-то деловые встречи. И что-то, в общем, еще реализовать Какие-то свои проекты Сразу, наверное, скажу вам, что здесь мы с вами не посмотрим Конкретные лоты, потому что они все Сдаются, то есть попасть в какой-то Свободный не получится никак Есть, конечно, некоторые лоты, которые продаются Но их здесь крайне мало Поэтому мы даже не будем на этом заострять внимание Если интересно, я могу вас связать Вас проконсультируют, все расскажут И, в общем, если захотите, купите Но у меня акцент именно на следующие два проекта Которые мы с вами посмотрим Но вы должны знать, что основная концепция Именно этого места создать инфраструктуру внутри комплекса. Так, чтобы ты жил, выходил, работал, у тебя было огромное разнообразие различных каких-то штук в виде концертов, каворкинг-зон, фотостудий, бассейнов, баров, фреш-бары, кофеин. В общем, чтобы ты здесь мог провести и встречу, и спортом позаниматься, и в сауну сходить, и все эти спа-процедуры и массажи, значит, сделать себе. И все это в одной территории. И это еще раз повторю вам. Только начало. Мы с вами заходим еще одно такое здание, вот это, кстати, плитка, каждая из них была снята с какого-то старого здания, и вот из них сконцентрирован вот такой вот холл, большой, вместительный, симпатичный и действительно прям просторный. А здесь у нас находится спортивная зона, то есть здесь, конечно же, есть и зона для йоги, здесь есть зона и с тренажерами, в общем, все, что угодно вы здесь можете сделать. Вот так это все выглядит. Большой спортивный зал, что для Бали, кстати, редкость. С огромным количеством спортивных беговых дорожек. И сюда могут прийти ребята как извне, так и те, которые здесь проживают. То есть здесь, пожалуйста, у вас вся инфраструктура для вашего фитнеса. Все есть. Можете спокойно заниматься. И снизу еще у нас находится именно спа-центр. Попробую сейчас на самом деле туда спуститься. Не факт, что, конечно, пропустят, но, может быть, получится. И спускаемся вниз. Здесь находится зона Но здесь вряд ли что-то получится нам показать. То есть здесь бассейн и вот такие вот зоночки. Значит, форматы недвижимости, которые встречаются здесь. Это апартаменты, таунхаусы и виллы. Причем есть таунхаусы с собственным бассейном, есть таунхаусы без бассейна, есть виллы с бассейном. Все это можно рассмотреть. Ну и вообще я вам хочу сказать по своему опыту, что это, наверное, самый круто наполненный комплекс, который я вообще видел за всю свою жизнь. Ни в Дубае, ни в Москве, ни в Таиланде, ни в Лос-Анджелесе, нигде не было такого именно наполнения. Потому что здесь собрана, по сути, как инфраструктура пятизвездочного отеля. Да, она платная, эта инфраструктура, то есть вы не можете прийти на бар и сказать «дай мне быстренько мохито» и не заплатить за него. Вы за него заплатите. Но при этом к этой инфраструктуре еще добавляется огромнейшая зона каворкинга, фотостудия спа-зоны, фитнесы, бассейны, и при этом еще и коммерческие помещения, плюс концертная площадка. И это жилой комплекс. Если даже, например, мы с вами будем сравнивать какие-то комплексы в Дубае, то мы увидим там одну-две кофейни, мы увидим там бассейн, мы увидим там спортзал, и на этом как бы закончится все. Здесь у вас 8 только ресторанов. Плюс еще бары и вот такие вот кафешки, Типа вот там витамин, бары и так далее То есть все вы здесь можете встретить И концертный зал, куда приезжает только сюда И со всего Бали народ приезжает для того, чтобы послушать музыку Или сходить на какой-то там стендап Также здесь проходят конференции И это все один жилой комплекс и вот такую вот концепцию получилось создать, и она действительно и на Бали, и вообще, в принципе, в мире уникальна, и она оказалась успешной. И как я сказал, что это отправная точка, и вот мы сейчас с вами воодушевились просмотром вот этой вот всей территории, посмотрели вообще, как это все выглядит, и самое главное, сколько людей этим всем пользуется. То есть, куда ни глянь, мы видим действительно большое количество людей, которые всем этим пользуются. И теперь мы двигаемся на другие локации там, где можно будет приобрести недвижимость строящуюся. Пока я еду на следующий проект, я хочу немножко вам показать как выглядит Убуд. То есть здесь вот такая потрясающая архитектура. Очень много зелени. И сейчас мы доедем до какой-нибудь центральной улочки. Я покажу вам, какие бренды здесь представлены и основную атмосферу Убуда вообще. И вот мы оказались с вами уже в центральной инфраструктуре Убуда. И здесь есть абсолютно все. Брендовые магазины, банки, обмены валют, Кафе, огромное количество движения, соответственно, аптеки, можно вот такую шляпу себе купить. То есть все, что угодно, пожалуйста, здесь можно встретить. И это все находится в мировом центре ретрита. То есть здесь вы можете наслаждаться природой, тишиной и всем чем угодно, при этом находясь в инфраструктуре. То есть если вы думали, что в мировом центре ретрита вы будете питаться манго и в основном молчать, то здесь вы можете сходить очень уверенные и очень крутые рестораны, концептуальные кафешки, сходить в бар, что-нибудь попить там и как бы познакомиться с какими-нибудь приятными людьми. Все это, пожалуйста, здесь. Буквально 5 минут от всей инфраструктуры и мы оказываемся с вами вот в таких потрясающих джунглях, где огромное количество зелени и всего лишь, ну, может быть, меньше километра от нас была вот эта инфраструктура, где есть абсолютно все. А здесь ну, просто все утопает это себе Как вам картинка такая? Это все рядом. Но архитектура, конечно, здесь просто поражает. Очень красиво. И вот этот проект, который еще только строится. И для того, чтобы понять, что здесь будет, его основную концепцию, размеры и так далее, мы сейчас с вами переключимся на презентацию, где очень подробно я вам расскажу, что, где, почему и сколько это стоит. Погнали! Я не буду грузить вас сейчас очень подробной информацией, просто кратенько по ней пробежимся. Значит, на всей территории у нас будет построено 110 вил, 4,1 гектара это общая территория, и 8 тысяч квадратных метров будет семейной инфраструктурой. Короче, основная концепция сделать безопасные семейные. Курорт, семейное, наверное, место, там, где ваши дети могут спокойно э, передвигаться без какой-то опасности, что там байк может выскочить или еще что-то произойти, что кто-то левый зайдет на территорию, ну и также создана активность. Здесь, в общем, в принципе, нам расписано про то, где это все находится, какие места есть рядом, э, но нас интересует больше вот этот вот слайд. Значит, 15,1% это у нас будет пассивный доход, если мы будем с вами сдавать эту недвижимость в аренду 6 и 6 лет окупаемости. И четыре типа вилл. Значит, однокомнатные, от двухкомнатные, двухкомнатные побольше и трехкомнатные. Вот так, в принципе, выглядит у нас однокомнатная вилла. Снизу у нее кухня-гостиная располагается, сверху у нее располагается спальня. То есть, вот так она визуализируется. Это уже вилла двухкомнатная, вот по планировке здесь видно, у нас э, как бы гостиная. И две разнесенные спальни по разным углам. Также вот здесь вот есть бассейн. Эта вилла также двухкомнатная, но она уже с площадью самих спален побольше. То есть, если вы обратите внимание, 43 квадратных метра спальня с собственным санузлом. Ну, очень такой внушительный размерчик. Также есть общая гостиная, но 160 метров сама вилла. И вилла 210 квадратных метров. Выглядит она вот так. То есть, у нее уже три спальни. Раз, два, три и большая гостиная. Также бассейн. Смотрится это все эстетично. Еще раз вернемся к ценам. Значит, первая вилла, однокомнатная, начинается от 152 тысяч долларов, двухкомнатная, маленькая, начинается от 200 округлим. 160-метровая двухкомнатная начинается от 300 тысяч долларов и большая трехкомнатная начинается от 400 тысяч долларов. Возвращаемся назад на проект. Мы посмотрели с вами строящийся проект в Убуде, в джунглях. месте ретрита, место силы. Но для тех, кто любит недвижимость именно курортную, у океана, мы сейчас с вами отправляемся на берег, туда с отличным песком, с отличными видами. И там тоже будет строиться один проект. То есть в альтернативу джунглям, в альтернативу ретриту, для тех, кто любит именно комфортный отдых, именно пляжный. Поехали! Мы с вами оказались на самом юге Бали. И это пляж Миластии. Просто посмотрите, какая наикрутейшая атмосфера здесь создается. Бирюзовая вода, океанские волны и вот такой вот отличный пляж с песком. При этом еще природный ландшафт позади. Так вот, именно на этой части Бали сосредоточено огромное количество пятизвездочных отелей. И сюда люди именно едут за пляжным отдыхом. И вот здесь как раз-таки строится проект, куда мы с вами скоро съездим. Но изначально я хочу сказать, что именно здесь сосредоточена большая инфраструктура именно пляжного формата. Есть кафешки, где можно встретить санцет Есть хорошие рестораны Есть место просто, где попить кофе Конечно же, пляжные клубы и пляжи, соответственно А сам проект будет находиться там Но мы с вами только что посмотрели джунгли И посмотрели, как ребята там занимаются ретритом И с какой инфраструктурой они живут А теперь мы находимся в противоположной инфраструктуре вообще Пляжный отдых, за которым люди тоже едут на баль. Если вы приобретаете недвижимость То вы можете сдавать ее либо тем, либо других и что тех, что других достаточно. При этом мне кажется, что людей, которые выбирают именно пляж, наверное, все-таки больше. Поэтому предлагаю не разглагольствовать и поехать посмотреть проект, что он из себя представляет, как он будет выглядеть, какие есть планировки и какие стоимости. Погнали! И вот на этом месте будет построен еще один проект с собственным выходом на пляж, на котором мы только что с вами были. Но, как вы видите, здесь еще пока нечего смотреть, поэтому нам нужно будет снова переключиться на презентацию для того, чтобы понять, как будет этот проект выглядеть. Но территория действительно большая, и мы его вот стоим где-то в середине участка, и даже краев его не видно. Переключаемся на презентацию и смотрим, как будет представлен проект. Погнали! Также быстро с вами пробежимся по основным моментам в проекте. Значит, будет общее количество 200 вилл, 21 гектар территории и вилла начинается от 75 до 300 квадратных метров. 20 тысяч у нас квадратных метров инфраструктуры это в виде ресторана, кофейни, пекарни, спа, йога-центры, супермаркете, галереи, брендовых бутиков. Вот так в принципе будет выглядеть инфраструктура, то есть офисы, фитнес, коворкинг, спа, магазины, жилье, подземная парковка и так далее, красивые фоточки у нас здесь и так далее. Сам по себе проект будет разделен на несколько кварталов, это греческий квартал и итальянский квартальчик. В греческом квартале значит, у нас представлены вот такие виллы, они от 75 квадратных метров с одной спальней. Вот ее планировка. Стоимость 288 тысяч, это панорамный вид. Клифф, это утес 258 тысяч. Ну, значит, у нас кухня-гостиная и отдельная спальня. Также бассейн есть у каждой виллы. Дальше мы с вами смотрим уже виллу 100 квадратных метров. Две спальни, размещение предполагает 4-5 человек. Вот ее планировка. То есть бассейн, две разнесенные спальни от самой гостиной, гостиная посредине. И есть еще вот такой вот, значит, вид, такая вариация, то есть здесь у нас две разнесенные спальни и гостиная находится вот здесь. Далее смотрим виллы 125 квадратных метров, вообще на самом деле у ребят очень большое количество именно двухкомнатных вилл, они отличаются по планировке, где-то по размерам, то есть это такой так основной прям костяк. 125 квадратных метров, вот планировка, причем она выполняется в разном исполнении, она уже чуть побольше и бассейн соответственно тоже чуть-чуть побольше. Дальше у нас вилла 134 квадратных метра, здесь у нас три спальни уже, просто по сути дорезанная спальня вот здесь, также гостиная посредине и вот такие вот разнесенные спальни и бассейн сам по себе побольше. 510 тысяч долларов на сегодняшний день стоит, первоначальный взнос от 30%. Райончик Little Italy, итальянский, то есть вот в принципе у нас каскады его нарисованы. Значит, мы с вами здесь видим, какие у нас виллы будут проставляться, то есть один, вот это 75-метровый, потом есть 73,6, точнее, извиняюсь, 2, где она, вот она одна вообще здесь, ну, в общем, сейчас мы с ней познакомимся. Однокомнатная вилла, также гостиная и спальня рядом плюс бассейн перед всей этой территорией 261 тысяча это минимальная цена дальше мы с вами смотрим 75 метров минимальная цена 296 тысяч тут уже гостиная побольше и вот такая вот отдельно стоящая спальня 105 квадратных метров гостиная такая посредине и две разнесенные спальни перед бассейном 105,7 квадратных метров у нас уже сами комнаты становятся как бы пошире но не такие длинные шире стала гостиная вот такие вот спальни. Цена начинается от 396 тысяч долларов. И 119 квадратных метров, также двухкомнатная, то есть у нас добавляется здесь зона хранения, санузлы там и так далее. 398 тысяч, территория по сути остается плюс-минус такая же. И у нас большая вилла, 121 квадратный метр, также двухкомнатная. Вот здесь вот бассейн, но ну, в принципе все плюс-минус одинаково. Вот у нас наконец-то появилась трехкомнатная вилла, то есть гостиная, раз спальня, два спальня и три спальня, зона хранения и, значит, большой бассейн перед. И, в принципе, вот основной слайд, который вы должны знать, что в месяц средняя прибыль от посудочной аренды – это 5000 долларов, 20% пассивный доход и 30% ожидаемый рост цены до завершения строительства. Возвращаемся назад. Мы посмотрели с вами сегодня три проекта на Бали. Один был полностью готовый, и на его инфраструктуре мы изучали, как застройщик строит. Два проекта мы посмотрели сегодня с вами в стройке, и они должны получиться круче, потому что застройщик понимает, что где-то он не доработал, что-то можно улучшить и сделать еще более клиент-ориентированным. При этом проекты абсолютно разные по концепции. Один находится в джунглях, один находится здесь, у моря, и рассчитан он абсолютно под разных людей. Но самое главное, что вы должны знать, что Бали дает вам максимальный, пассивный доход, если сравнивать его вообще с недвижимостью по миру. Если мы будем брать Дубай, Сочи, будем брать с вами Турцию и так далее, Пали будет стоять вверху этого пьедестала. Сегодня вы увидели два проекта, которые вы можете приобрести. И я рекомендую один из них вам рассмотреть. Для получения пассивного дохода, получения в долларах, в недвижимости, которая всегда востребована, в валюте, которая не обесценивается и даже на сегодняшний день укрепляется к доллару, вы будете получать доход извне диверсифицируя свои вложения. Поэтому, господа, если интересно, приобретение недвижимости здесь на Бали. Ссылки вы увидите внизу в описании к этому видео. С вами был я, Макс Ряпьев. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки, рассказывать об этом канале своим друзьям, потому что здесь говорят интересные вещи. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.